Здорово, парни, это видео будет для вас очень полезно в плане кое-какого осознания в конце его. Осознание по поводу личной ответственности за все, что с вами происходит. И самое главное, что вы поймете, что нести личную ответственность за все, что с вами происходит или не происходит, это не то, что некомфортно. Или там, это наоборот очень круто. Это дает тебе ощущение, что ты управляешь своей жизнью, что ты можешь влиять на всю свою жизнь. Поэтому обязательно досмотри до конца. Значит, мне постоянно приходят какие-то сообщения, письма, в том числе с благодарностью. И сейчас я хочу в двух словах начать это видео с такого письма. «Привет, хочу сказать тебе огромное спасибо за твою систему, тренинги и за проделанную работу для каждого мужчины, за твои убеждения и помощь каждому мужчине. Я рос без отца, соответственно, результат воспитания только женщиной дал о себе знать». Но благодаря твоим убеждениям и мотивации все приносит свои плоды. Благодарю и желаю тебе и всей твоей семье счастья и команде добра и с Рождеством. Спасибо, это взаимно. Насчет темы по поводу «Рос без отца», сейчас пару слов об этом скажу. Надо сказать так, что когда только я начинал заниматься соблазнением, мне в соблазнении нравилось именно соблазнение. То есть то, что я мог получить практически любую женщину, которая мне нравится. Это было очень круто, это очень сильно влияло на мою самооценку. Но тогда я и не догадывался, как это повлияет вообще глобально на мою жизнь, и уж тем более я не догадывался, как это может повлиять на жизни огромного количества мужчин, с которыми мне довелось работать. Но в процессе работы я понял, что это не просто может научить мужчину выбирать себе любую женщину и получать ее. Это еще и меняет мировоззрение, меняет отношение к жизни, прививает тебе внутреннюю честность, которой нам все время не хватает, потому что мы очень любим себя обманывать. Самообман, ну, у него есть свои скрытые выгоды, не будем сейчас о них говорить, как минимум самообман позволяет тебе оправдывать свое бездействие и что-то еще. И соблазнение, оно прививает в моем понимании вопрос личной ответственности мужчине, а это ключ к успеху во всех сферах жизни. И что касается по поводу мужчина написал рост без отца, на самом деле этот фактор, конечно же, очень сильно влияет. Но это не единственный фактор, который влияет на мужчин, потому что у меня также есть знакомые мужчины, которые росли без отца. И несколько таких я знаю, но они такие, что, как говорится, лучше с ними не шутить. То есть мужчины с большой буквы «М». Хотя вообще это огромная проблема во всем мире, то есть очень много таких, скажем, безотцовщины, при том, что отцы живые и здоровые. Очень много такого, что отец есть в семье, но он каблук, и это все несется дальше, передается, как по эффекту горячей картошки. И эту проблему, конечно же, надо решать, но если ты не можешь ее решить на глобальном уровне, ты должен ее решить внутри себя. И, по сути дела, общество, оно реально все больше феминизируется. То есть, мужчины все больше становятся феминными. Это специально, я в этом убежден, сверху спускается вниз, чтобы мужчин ослабить, и чтобы ими проще было управлять. И именно по этой причине я хочу повлиять на как можно большее количество мужчин в плане становления их характера, чтобы они росли мужиками с правильными ценностями, мировоззрением, убеждениями. И прочим, прочим, прочим. С правильными мужскими инструментами у них в голове. Как э, твое общение с женщинами, как твое соблазнение женщин, как эта тема может повлиять на твою жизнь в целом? и Как она повлияла на мою? Когда у тебя нет женщин, или там одна женщина, ты очень сильно за нее цепляешься. И ты вынужден терпеть все то, что тебя не устраивает. Но когда ты получаешь с помощью моих материалов неограниченный доступ к большому количеству женщин, каких только ты захочешь. Ты можешь заниматься с ними сексом, ты можешь с ними дружить, ты можешь с ними жить в одной квартире и так далее. В этот момент происходит следующее. То есть ты начинаешь ощущать собственную ценность, собственную значимость. У тебя поднимается позиция сверху и, собственно говоря, Рушится твоя вшитая тебе в голову позиция снизу, которую тебе заложило общество. Таким образом, ты не будешь терпеть то, что тебе не нравится. И как, внимание, это распространяется на все другие сферы. Например, ты живешь в городе, который тебя чем-то не устраивает. Если раньше у тебя не хватало энергии и ресурса оттуда уехать, сейчас ты говоришь: Мне это не нравится, пофиг, что будет, я переезжаю. Тебе не нравится что-то на твоей работе ты понимаешь, что ты можешь теперь найти любую другую работу, то есть ты больше начинаешь верить в себя, ты понимаешь, что это не единственная работа в жизни, ты можешь переучиться, переехать, все что угодно сделать, то есть ты проще меняешь свою жизнь. тебе не нравятся твои друзья, друзья в кавычках, да, то есть люди, которые тебя чмурят, на тобой стебутся, подшучивают, то есть не нравится твое окружение, ты берешь и отказываешься от них, ты меняешь свое окружение, ты меняешь свой мир, ты меняешь свою жизнь, не нравится страна не нравится город, не знаю, не нравится работа, не нравится женщина, не нравятся друзья, не знаю, не нравится там, э, тут, там то, что ты живешь с родителями. То есть, если что-то тебя не устраивает, ты просто берешь и это меняешь. Вот так вопрос общения с женщинами влияет на все остальные сферы твоей жизни. И ключевое, на мой взгляд, чему учит моя система, мои тренинги. Чему я хочу поделиться, с чем я хочу поделиться с тобой, чему хочу научить тебя, это личная ответственность. Тебе нужно научиться не перекладывать ответственность за свою жизнь на других. На женщин, там, на родителей, на правительство, на кого угодно. Как только ты этому научишься, все двери к любым целям, они для тебя открыты. И поначалу это кажется дискомфортным, да, непривычным, неудобным, как-то так. Мне же придется идти в дискомфорт, признавать какие-то свои ошибки, Понимать, что у меня в жизни чего-то нет только потому, что я этого не, не делаю для этого что-то. Но прикол не в этом. И Если даже тебя немножко сначала пугает понимание, что все зависит только от тебя, как только ты научишься с помощью женщин, это отличнейший тренажер. Потому что если там у тебя нет секса, значит, ты виноват, а не женщина. Если женщина тебя чмырит, ты виноват в этом. Если она тебя не уважает, ты в этом виноват. Как только ты научишься собственной ответственности ты понимаешь, что это кайф, это на самом деле не дискомфорт, это величайший кайф, потому что ты осознаешь, что ты можешь влиять на жизнь. Все в жизни зависит только от тебя, а не от внешних обстоятельств. И в этом крутость, и на самом деле счастье, и кайф. И сейчас ты можешь все поменять. Начав эффективно общаться с женщинами по моей системе, по моим тренингам, ты в итоге поменяешь все, что тебя не устраивает в твоей жизни. Увидимся в моих курсах.